Добрый день, с вами Алексей Федорцов и в этом видео рассмотрим кейс по настройке контекстной рекламы в системе Google AdWords Ниша продажа франшинств агентств недвижимости от 800 тысяч рублей Пройдемся по статистике, посмотрим расходы, посмотрим результативно. Сейчас перейдем из этого видео в скринкаст формата экрана монитора Где я подробно покажу, какие результаты были получены, за какой период И мы увидим всю статистику Переходим Итак, рассмотрим результативность рекламной кампании в Google AdWords по направлению франшиза недвижимости стоимость от 800 тысяч рублей. У нас есть рекламные кампании, большая часть из них это тестирование плюс сбор потенциальных клиентов на вебинары и интенсивы. От нашего заказчика. А, здесь вы видите, что по нашей основной компании, вот она на поиске, а, мы потратили 170 тысяч рублей за период, инвестировали, да, 170 тысяч рублей за период с июля по декабрь 2020 года, и здесь указано 38 конверсий. Но эта информация не совсем достоверная, потому что при переносе а, некоторых страниц сайта не, не был установлен счетчик а, Google аналитики, как мы просили, и поэтому часть конверсии мы потеряли. Но ничего не мешает нам добыть достоверную информацию из выгрузки системы управления лидами платформы LP-генератор, на какой и базируются лендинги нашего заказчика. Итак, вот... С такими ut метками приходят а, туда лиды, а у нас есть выгрузка за всю историю нашего взаимодействия, где вы видите, отмечены Google ut метками отмечен и цветовой палитрой тоже обозначен. И общая совокупность этих лидов составила 68 лидов только по этой рекламной кампании, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Давайте же посчитаем а, среднюю стоимость лида а, по этой рекламной кампании. Вот мы ее уже, сочитали, считали, да, 170, 170 307 делим на 68. Получается 2504 рубля с учетом тестового бюджета, который мы разгонялись. Как видите, в начале нашего взаимодействия мы большое количество средств потратили на тестирование разных моделей, чтобы выйти на наиболее выигрышную. И этим обуславливается повышенная стоимость следа в среднем за этот период. А этот период у нас составил полгода. Что ж, на этом краткий обзор по результативности именно Google AdWords закончим. С вами был Алексей Федорцов. Задавайте вопросы и комментарии, если есть. Большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И что-то вы сможете применить в своем бизнесе, либо в настройке рекламных систем.